Меня зовут Дмитрий, я энерготерапевт, психолог, инструктор по йоге Цигун цюань, и веду треническую деятельность. Мы сегодня поговорим с вами на тему спиральное развитие. Тема сложная, но вкратце мы ее рассмотрим. Так что такое спиральное развитие в нашей жизни? Возможно, вы замечали, что некоторые ситуации в нашей жизни они повторяются. Вот Мы живем-живем, мы встречаем каких-то людей. Попадаем в какие-то ситуации, выходим из этих ситуаций. Хорошо, плохо, не имеет значения. Они уходят, и через какое-то время мы опять попадаем в точно в такую же ситуацию. Почти такие же люди, и смысл ситуации сохраняется. Мы повторяем цикл. Что же происходит? Почему судьба нас вводит по кругу? То есть хорошо, если мы сделали вывод первый раз, проанализировали все, и у нас есть шанс выйти из этого цикла. Но практика показывает, что люди на протяжении всей своей жизни прорабатывают максимум 2-3 сценария. То есть, и приходят всего лишь 2-3 витка, но это в лучшем случае. Бывает, что люди и один виток ходят по кругу, и не нарабатывают нужных качеств, и остаются в том же сценарии. То есть, что такое спираль? Все мы прекрасно понимаем, что это восхождение. Соответственно, это эволюция. Поэтому человек в своей жизни должен эволюционировать. Тогда ситуации, люди... Уровень жизни, сама жизнь, она меняется. Так и наш, наше сознание и наша осознанность, которая появляется по мере того, как мы замечаем, то есть как только мы начинаем замечать цикл-повтор, мы становимся осознанными, начинаем управлять своей жизнью, своей судьбой. Тогда мы можем понять, что существует некая спираль в нашей жизни, это как аллегория, но тем не менее, в которой мы двигаемся, эволюционируем, как люди, как духовные сущности. Это как в игре, мы попадаем на какой-то уровень, у нас есть то-то, то-то, и мы должны собрать необходимые нам навыки и дальше развиваться. А дальше уже все зависит от того, можем ли мы пройти уровень или нет. Не прошли уровень, сначала его начинаем. То есть вот это вот и есть цикл. Поэтому, когда мы можем заметить повтор, это значит, что мы уже начинаем потихонечку включаться. Нужно обратить внимание на свои качества. Нужно обратить внимание на ситуации, которые нам даются, с какой целью. То есть мы должны понять задачу. Когда мы понимаем задачу, что я в этой ситуации должен приобрести? Какое необходимое качество мне нужно? То есть если я слишком грубый, серьезный, ломлюськвозделе, волевой, принципиальный, а мне дают ситуацию, эти качества не помогают. Значит, нужно по балансу иньян перетекать. И, то есть монада двигается, и человек подвижен. Поэтому фраза «вода камень точит», она очень актуальна. То есть все эти законы – это все законы материи и энергии. То есть в первую очередь, я, безусловно, энергии. Потому что мы проявляемся здесь, в мире посредством тела. И попав в наш скафандр, мы начинаем жить. Мы впитали информацию и потом начинаем развиваться. Школа, институт и далее. То есть на каждом уровне мы пребываем и мы не помним, Поэтому для того, чтобы понять свой цикл, свою программу, я предлагаю всем вам, дорогие слушатели, вернуться в свои школьные времена, в студенческие годы и промотать все ситуации, все уроки, которые вам были даны тогда. Всех благодарю за внимание.